Нужно проверить пользы, проверить кровь. А -а -а. Это действительно доктор, который Проверь. меня спас? Я должен найти этого маньяка. Сейчас или никогда? Папа. Нет, только не папа. Папа! Папа! Папа! Папааааааааааа -а -а. Сука! Из-за того, что я заплакал, меня ужалил током.